Ну что ж, я так посмотрел, что мой обзор на минифит собрал почти 300 тысяч просмотров, а это означает, что это безумно популярный девайс в среде вейперов. И я понял, что его нужно обязательно с чем-нибудь сравнить. Когда я пересматривал различные девайсы, я нашел идеального конкурента, а именно Ренова Зеро Mesh от компании Вапореза. Внешне они не сильно похожи, но это компактные поды, которые пользуются бешеной популярностью. Всем привет, меня зовут Глеб и с вами как всегда сигарет нет. Сейчас я сравню два этих девайса и выберу из них лучший. Если вы хотите увидеть какое-нибудь интересное сравнение, то пишите про это в комментарии, я обязательно прочитаю и отвечу на них. Аккумулятор и зарядка Renovo Zero обзавелся довольно крупным аккумулятором объемом 650 мАч. Заряжается он через порт microUSB с силой тока в 1 А. А это дает нам понять, что девайс зарядится от 0 до 100% примерно за 40-50 минут. А вот малыш Минифит обладает аккумулятором на 370 мАч. Заряжается он также через порт microUSB, но с силой тока в 0,4 А. Но благодаря такому небольшому аккумулятору время зарядки будет также не превышать 40-50 минут. Казалось бы, здесь беззаговорочную победу одерживает Ренова Zero. Но не стоит забывать о том, что у парней из команды JustFog есть большая версия Минифита, а именно Минифит Макс, который обладает объемом аккумулятора в 650 мАч, но заряжается все так же медленно, а именно с силой тока в 0,4 А. Так что все равно, Ренова Зеро одерживает победу в первом раунде. Функционал Минифит работает в режиме постоянной мощности, подавая на картридж напряжение в 3,4 вольта. Напряжение на картридж подается посредством нажатия на кнопку. И, кстати, этот девайс включается при помощи четырех нажатий на кнопку Fire, а не при помощи 5, как все мы привыкли. Ренова Zero работает в трех разных режимах, которые настраиваются при помощи кнопки на лицевой панели. Для того, чтобы перейти в один из трех режимов, вам всего лишь нужно три раза нажать на эту кнопку. Красный – 9 Вт, синий – 10,5 Вт и зеленый – 12,5 Вт. И стоит заметить, что эта кнопка не выполняет функцию Fire. Напряжение на картридж подается посредством затяжки. Благодаря такому функционалу Рено одерживает вторую победу. 2.0. Продолжаем. Картриджи и обдув. Минифит предлагает нам два различных вида картриджей. Один на хлопке, другой на керамике. Оба они на 1,6 Ом и объем у них составляет 1,5 мл. Картриджи перезаправляемые, а вот испарители в них поменять не удастся. Обдув качественный и не регулируется, но это... Ну ничего страшного! Он настроен на вполне отличную сигаретную затяжку. По вкусу здесь все тоже очень неплохо. Просто нужно помнить, что вы парите небольшой пот, а не полноценный батарейный блок с дрипкой или каким-нибудь мощным баком. На Ренову есть два катрижа. Нагревательным элементом у них служит либо сетка, либо спираль. Сопротивление на сетке 1 Ом, сопротивление на спирали 1,3 Ом. Заправка нижняя и выполнена в виде клапана. Это безумно удобно, но лучше всего после каждой заправки протирать клапан. По вкусу никаких претензий нет, особенно на катрижах на сетке. Они работают на все 100%. Обдув здесь никак не регулируется, но прямо с завода вы получаете отлично настроенную сигаретную затяжку. В третьем раунде опять балл отходит Ренове, но только из-за того, что у нее есть два различных сопротивления, и вы сами можете понять, на чем вам приятнее парить, на более высоком или на более низком сопротивлении. 3-0, мы продолжаем. Стоимость Безусловно, для многих это самый главный аспект при выборе электронной сигареты. Так вот, безоговорочную победу здесь одерживает Минифит, поскольку Ренова стоит на треть дороже, чем малыш от компании JustFog. Но цена подкрепляется тем, что Минифит выполнен из пластика и металла. Он довольно небольшой качественный под, с небольшим аккумулятором, но которого хватит на день умеренного парения и... Все, а Renovo это уже полноценный девайс с функционалом, с довольно большим аккумулятором, выполненный из металла, и в случае, если вы будете брать какую-то разноцветную модель, то она будет покрыта еще и приятным софт пластиком, так что здесь выигрывает минифит, но Renovo Зеро ничуть не хуже, из-за того, что она стоит дороже. Честно скажу, что минифитами я пользовался гораздо больше, чем реновой, и он мне понравился следующими вещами. Во-первых, он очень маленький и помещается в любом месте. Во-вторых, у него довольно большое сопротивление на испарителе, поэтому вы будете заправлять его реже. Ну и из-за того, что вы будете парить на нем крепкую жидкость, так что вы сделали 2-3 затяжки и отложили его в сторону до лучших времен третьих, это то, что он заряжается всего лишь за 30-40 минут. Да, за такое же время заряжается и Ренова, но просто я решил и минифиту как плюс это поставить. Ну и в четвертых, я рекомендую данный девайс пользователям, которые ищут себе девайс, на котором можно попарить довольно крепкую жидкость. Из плюсов вы сделали две затяжки, пара никакого нет, вы насытились никотином, все довольны, все счастливы. А Ренова очень классно ощущается в руке как так сильно, так и по весу, то есть она обладает довольно приятной тяжестью. Также у Ренова есть два различных вида картриджей, как на сетке, так и на спирали. Но на сетке, скажу вам честно, он гораздо вкуснее. Ну что, в нашем видео победу одерживает Ренова, но при этом минифит ничуть не хуже. Спасибо за просмотр, с вами был Глеб и сигарет нет, и до встречи на нашем канале.